Первый принцип – это наличие долга. долго вот. Долга. То есть, кажется, мужчина должен все-таки. Угу. Да. И если мужчина говорит, что я никому ничего не должен, он, э, он ребенок, как бы, даже не женщина. Да, потому что ребенок не должен, потому что ну, как бы он потребляет какое-то время. Вот. Ну, в общем, даже это не ребенок, а паразит тогда, даже еще хуже, если так уж перевести, такой паразит-потребитель. Кому должен мужчина? Долг всегда стоит перед высшим. То есть, поэтому и говорится, что там родитель не должен ничего ребенку, но он должен своим родителям вернуть как бы разницу. Вот ему родители дали жизнь, он дает жизнь детям. И в этом как бы месте он уравновешивается. Родители его воспитали. Вот. Он же не может их воспитать задним числом. Он детей своих воспитывает. Кто бесплодный? Ну, не все же могут родить. Ну да, могут все родить. Что, в чем вопрос? Ты говоришь, ждать ребенку. Он, получается, получил, меня отдал. Вот. Да, получается так. Жизнь не, может, не, жизнь не может отдать, но он может, например, установить детей, удочерить детей. Он может э, обучать, он может по-другому заботиться. То есть все равно можно компенсировать это. Но напрямую так не может, например, там, родить. Это тоже вопрос, почему бесплодный, то есть как бы... Это уже другая тема для исследования. Вот. Таким образом, кому должен мужчина? Роду, то есть родителям. А если более точно, духу рода. Вот. Кто такой дух рода? В каждом роду есть наиболее сильный представитель. Вот. Как правило, это мужчина. Человек, обладающий определенными достоинствами и качествами, вот, в отношении которого, ну, скажем так, Дух или Господь вот, выделил определенные права, потому что человек был достойный. То Что-то он делал полезное для вот, скажем так мироздания, для Земли, там, для той части планеты, где вот он воплотился. Вот. И таким образом как бы, Дух наделяет правами этого человека. Вот. Эти права – это определенная сила, Например, там, право вести за собой, там, право обучать, право быть лидером, право там, заботиться. Вот. Если мужчина э, почитает отца хотя бы, вот, есть вероятность, что дух рода потечет и через него тоже. Если отца его не почитает, то такая вероятность очень низка. Вот. Э, если, например... Отца сложно почитать, вот. ну потому что, например, он там, не знаю, там, был алкоголиком, да, или там бросил там, семью. Да. Хотя бы следует признать благодарность за то, что он дал жизнь. Вот. А после этого можно, ну, скажем так, закантачить с духом рода. Но это отдельная тема. Вот. Поэтому вот такой долг у мужчины. Дальше мужчина должен тому, у кого он брал тому, кого он учился. То есть это касается ну, не только мужчины, это, чтобы понимали, внутренний мужчина. Да, это касается всех. То есть, если вы у кого-то что-то взяли, ну, хорошо бы как минимум был быть благодарными за это. Потому что ну, это, это и есть ваш долг. Вы взяли благодарность, как бы это компенсация. Вот. И передать это еще кому-то. Если что-то ценное вы взяли, знания там какие-то. Да, вот как бы распространение знания в данном случае способствует позитивной карме. Потому что в следующей жизни, когда вы воплотитесь, вам появятся в вашем окружении появятся такие люди, которые вас вовремя научат, как-то там наставят, помогут, подскажут и так далее. Если же вы получили какое-то знание, зажимаете, в следующей жизни, ну, есть таких людей, которые говорят, я вот знаю, но тебе ничего не скажу. И не помогут вам. Да? Ну и последнее, мужчина вот, внутренний должен духу или Богу, вот, должен реализовать свое предназначение. Вот. Что это значит? Что у каждого, вот абсолютно у каждой души есть какой-то основной урок, основное такое задание, которое нужно пройти в этой жизни. Вот. И хорошо бы это задание э, как бы пройти. Потому что если оно не пройдено в следующей жизни, оно будет на передачу